Включаем. <вес French> Что, он реально копает? Пять красных конфет дали! Так. <вес> О, я какой огромный! Я теперь большой! Всем привет! Вышло обновление в build -a При помощи этого обновления вы можете получить самонаводящиеся гарпуны если пройдете босса По появилась новая красная конфета чтобы ее получить заходим в обновление карта нам дают карту и сейчас мы копаем там где нам говорят что он реально копает пять <свесква> <свесква> красных конфет дали так так у меня есть красная конфета <свесква> <свесква> <свесква> я какой огромный А также добавили новые часы. Сейчас мы их посмотрим. Их можно купить в магазине за 50 золота. Также вернули покупки елки за 80 золота, тыковки и свечку. А сейчас мы с вами посмотрим новые часы и что с ними можно сделать. Мы с вами построим часовую бомбу. Сначала ставим кнопку и проводим линии из часов. Далее ставим динамит. Используя данную часовую бомбу, вы можете взрывать любые постройки и машины. Теперь нужно привязать часы друг к другу. Начинаем. Первые часы привязываем к вторым часам. Вторые к третьим, третьи к четвертым. И так далее. А теперь давайте взорвем наш механизм, но сначала нужно их настроить. Ставим им скорость. 0.5 можно. Теперь нажимаем на кнопку. И надо привязать часы. Не активируется, активируется, активируется и... А теперь давайте что-нибудь взорвем. Давайте взорвем этого робота-паука. Ставим кнопку. Совершенно любую. Теперь ставим часы. Привязываем их кнопки, Проводим линию. Ставим DNT, но чтобы взрывать, нам обязательно нужно включить PvP-режим. Теперь привязываем часы друг к другу. Готово, теперь нажимаем на кнопку. Но сначала давайте поставим немножко другое время для них. Включаем. Теперь на нажмем на босс, чтобы получить гарпуны. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока.